привет! Предлагаем тебе посмотреть, что приготовила для тебя команда Универньюз. О самых свежих и интересных новостях студенчества расскажу тебе я, Дарья Миронова. Итак, смотри сегодня. Новые поздравления и изменения в Казанском федеральном состоялся очередной ученый совет. Они нашли общий язык. Студенческое радио UFM заговорит на всех языках мира. КФУ прошло очередное заседание Ученого совета. На повестке дня присвоение ученых степеней, реорганизация в Челнинском филиале КФУ и поздравления заслуженных сотрудников университета. Нам только что поступили кадры с мероприятия, предлагаем вам посмотреть. Если вы помните, когда шел вопрос о присоединении инженерно-экономического отделения наружных чумах, мы говорили о необходимости присоединения к нам инженерного подразделения. Данный институт, набережная Челна, работал по принципу взаимодополнения того, чего нет, в Казани. Есть вопросы? Тогда голосуем, да? Тогда кто голосовал. Значит, знаки отличия к почетному званию «Почетный работник высшего образ... общего образования»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 В Казанском федеральном подписали соглашение с Центром фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий. Что ожидает нашу Альма-Матер, узнаем далее.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 Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев подписали договор о создании кафедры ядерно-физического материала ведения. О подробностях расскажет наш корреспондент Елизавета Евтефеева. Казанский федеральный университет расширяет свои возможности. Так в институте физики открывает свои двери новая кафедра ядерно-физического материаловедения. Она создается с целью подготовки кадров и проведения научных исследований в области фундаментальных прикладных инженерных наук на основе интеграции научных, образовательных, технологических и инновационных ресурсов. Всегда надо с чего-то начинать. У нас есть э, хорошие компетенции, наши, с точки зрения исследования, различных видов исследований, конденсированных советов На данный момент мы преимущественно будем работать с лабораторией нейтральной физики, которая дает нам новые методы исследования опять конденсированных средств. Но тут же мы думаем и о ядерной медицине, тут же мы думаем о физике высоких энергий. По словам директора Института физики КФУ Сергея Никисина, Казанский федеральный университет заинтересован в использовании научного опыта Объединенного института ядерных исследований. Для того, чтобы наши студенты имели а, больше возможностей то есть с точки зрения а, научного оборудования, а, соответственно, вы сами понимаете, что в центре Казани а, построить какие-либо ускорители, там, и, либо нейтронные реакторы, это абсолютно невозможно. И в этом нет необходимости, когда это есть ну, в другом институте. Да. То есть это новые возможности для наших студентов. Новая кафедра позволит КФУ начать подготовку собственных физиков-ядерщиков. Специалисты в области ядерной физики Татарстану необходимы в том числе для развития новых направлений в области медицины. Пока требований никаких особых нет. Почему? Потому что а, пока эта кафедра будет работать в рамках направления физика, а это означает, все то, что у нас было требования, они все требования сохраняются. А второй вопрос, так сказать, какой будет конкурс. И прежде всего конкурс в магистратуру. Что... на новой кафедре будут как ученые КФУ, так и лучшие ученые-ядерщики России. На первом этапе в работе кафедры примут участие сотрудники лаборатории нейтронной физики имени Франка. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Мы слушаем радио, пока едем на учебу или на работу, пока обедаем или ужинаем. А что, если изменить формат радио, вести эфиры не на привычном нам русском языке, а на разных языках мира? Такой проект смогли запустить на радио ЮФМ. О том, удалось ли воплотить эту идею, узнавала наша съемочная группа.